планирую вообще стать как-то на этот путь в лет я хотела быть кондуктором в автобусе почти приходилось ли в твоей деятельности тебе переступать через свои моральные принципы хотела очень быть на место этого дяденьки ты остаешься сама собой на на этой должности или все-таки приходится иногда играть можно использовать помощник просто как инструмент скажи вообще о чем мечтаешь быть не президентом украины я хочу быть президентом мира Скажи просто о себе, о том, чем ты сейчас занимаешься и как ты к этому пришла. Угу. Ну, привет, Сережа. Ты меня знаешь, я твоя догруппница. Это, а, это, это правда. Да. Мы выпускники Каратана нашего университета, экономисты-международники. Сейчас я преподаватель этого университета. Надеюсь, в августе буду уже писать на старшего преподавателя заявление поскольку стала кандидатом экономических наук. Это но, был следующий мой вопрос. Но да? Все. Ладно. Созенька, если <соединяйтесь>, я но, поздравляю отдельно, это, это прям сильное достижение, это реально очень круто. Да, спасибо. И ну, основной часть времени меня забирает депутатство, сейчас депутат городского совета, глава комиссии по гуманитарным вопросам. Это входит туда образование, культура, молодежная политика, спорт, духовность. Глава комиссии, э, депутатскую группа по гендерным вопросам. И с 21 июня мне назначили советника мэра по гендерным вопросам. Теперь, если ты будешь претендовать на право мужчин или женщин, то люди знают, к кому обращаться. Круто, то есть у нас сейчас эта тема развивается активно, как в Европе это давно там развито, да, там права женщин, права мужчин. Да. У нас как бы это не сильно там затрагивалось, то сейчас у нас, э, я так понимаю, этот вопрос становится актуальным. Mm -hmm. И ты за него отвечать будешь? Я за него отвечаю. Мы как международники должны понимать, что когда просто техника развивается нереально, мы не должны забывать о человеке, о человеке ориентированном обществе. И вот такие права, как когда мы знаем потребности мужчин, женщин, детей, стариков, независимо от пола, возраста, социального статуса, мы сможем предоставлять качественные услуги населению. Это основная идея. Ну, это круто. Uh -huh. а, скажи, просто, что тебя вообще привело в политику? Как ты пошла по этому пути? В политику? В политику привела активность, а, ввиду того, что мы были не самыми скучными студентами, мы вечно активничали. И действительно, эта активность и привела в политику, потому что собралась такая группа людей, молодежи в городе Харькове, это команда, которая сейчас занимается молодежкой в городе Харькове, это Лобоченко Константин за мэра по молодежи и директор департамента Чубаров Алексей и молодежный мэр наш Лазарев Михаил. Мы все были в едином, можно сказать, таком информационном поле, работали все вместе командой и мэр сказал, что пора вырастать, пора становиться взрослее и не играть в игры, как мы играли в игры, а уже заниматься делами. То есть городом. Круто. Вот будучи там пятилетным ребенком, вот там, ты планировал вообще стать как-то на этот путь? Знаешь, там дети всегда, там, планируют с детства, там я там буду да. моделью, актрисой, ты говорю, я буду. В пять лет я хотела быть кондуктором в автобусе. Почти, почти. Где-то а, рядом. Сережа, но в шесть лет, когда я пошла в школу, на линейке выступал депутат городского совета. Я стояла и хотела очень быть на место этого дяденьки, который подарил нам музыкальный центр в школу. И сейчас, когда я прихожу к школьникам на первые звонки, либо последние, я им говорю, вот, я поверила в свою мечту. И там сколько прошло, там 20 лет, и я, ну, выполнила ее. То есть такая 20-летняя мечта, цель, можно сказать. Путь длину 20 лет. Угу. Ну, это круто. Вот у меня кандидат на путь в 8 лет, а депутат в 20 лет. Я думала, что будет дольше. Но сложились обстоятельства. Здорово. Скажи мне, что, что было самого сложного на этом пути на этом, в принципе, не, не долгом и не супербыстром пути? Боже мой, ну самое, во-первых, сложное было принять решение. Во-первых, что это моя цель, оказывается. А во-вторых, это принять решение, действительно вырастать, поскольку я три раза отказывалась от того, чтобы становиться депутатом, я очень не хотела им быть, я считала, что у меня нет опыта, у меня нет ни связей, у меня нет ну, финансовых тех ресурсов, которые там, я, я представляла что депутата образ, это человек в машине, у него свой офис, он там все делает, и я не понимала, как я впишусь в эту систему. Но оказывается, вообще все просто, намного проще, что... Депутатство – это представитель интересов громады, как оно записано в законодательстве. То есть нужно знать законодательство, нужно разбираться в вопросе, и у тебя будет такой же результат, как у других дяденек, тетенек, которые кажутся недостижимы. Кстати, хорошо затронул эту тему, давай сразу закроем вопрос. Я уже чувствую этот вопрос, он будет в комментариях по-любому, скажет там у там родители депутаты, у нее дедушка мэр, он ее поставил, ей 20 плюс лет, это невозможно, это нереально стать депутатом самому. Что ты скажешь на этот вопрос? Как ты ответишь на него? Это был самый задаваемый вопрос предвыборной моей этой компании. Значит, родители мне диплом не покупали, Сережа свидетель. Папа у меня предприниматель, мама вообще врач. Поэтому у меня родители, я из обычной семьи, училась я в обычной образовательной школе. Поэтому на все вопросы, у меня было топ пять неудобных вопросов, к кандидату, я на них отвечала очень легко. В 23 года можно стать депутатом, имея ну, свою, свою миссию, свою цель, свое видение развития города и команду, конечно же. Сильно. А в чем плюсы ты видишь и минусы работы? Плюсы и минусы работы. Ну, работа у меня это преподавание, <с> но ну, я, я наверное, скажу про депутатство, да? Да, безусловно, я, наверное, даже больше поэтому. этому. Про... Хорошо, значит и в преподавании депутатства очень большой плюс это то, что ты планируешь свой день сам. Но это очень большой минус, потому что иногда лень ведет тобой, и тебе нужно составить свой график и его распланировать, уделить как бы время. Плюсом очень большим то, что ты видишь результат в, в изменении реально города, людей, когда ты видишь, как асфальтируют дорогу, это из примитивного, как ремонтируют крыши, ты сталкиваешься с такими обыденными вопросами. И до глобального, когда принимается программа какая-то городская, а ты ее от и до лоббировал, ну ты прям чувствуешь, и вот идешь по улице и смотришь, ты чувствуешь причастность к своему городу. Ну а минус… Минус – это то, что у тебя нет времени никогда, ни на что. С совмещением работы, 24 часа ты работаешь, 23 из них час приходится на что-то другое тратить. Вот, в принципе, и все, но кто я кайфую, например, от этого, от, от плюсов, от минусов. То есть, если, вот видишь, цена успеха, да? Цена успеха. Цена успеха. Каждый, вот, Многие там думают, да, вот классно, сидишься в кабинете, угу. красиво, ничего не делаешь. Но это вот не так. Да, если что, ребята, это не мой кабинет. Кабинетов депутатов нету. В этом кабинете проводятся заседания постоянных комиссий, поэтому я имею право доступа себя. Хорошо. А, Можно описать свое самое большое достижение и свой самый большой провал? Угу. Вообще как по жизни, так и собственно, в деятельности твоей теперешней. Ну в политике я не могу сказать о самом большом провале, потому что это несет вред моей репутации. Но скажу о достижений. Достижений их на самом деле много. Самое большое это моя команда, с которой мы пришли в городской совет, потому что я пришла. Нет, есть две команды. Есть команда городского головы, и я счастью являюсь его командой, А есть моя команда. Это моя молодежка. И мало того, что есть сейчас работающий молодежный совет, он показывает невероятные успехи, а лично моя команда, с которой мы проходили всю предвыборную кампанию, эти ребята все кто-то занимается собственным бизнесом, кто-то сейчас работает в департаменте, кто-то работает в компании. Они все трудоустроены, они все успешные люди. Когда нам нужно эм, сделать какой-то проект, мы все быстро собираемся, мы уже профессионалы, и то есть мы выдаем результат. И дальше мы обучаем новую молодежь, что такое постоянная смена поколений идет. Но самый большой провал, это когда ты, вот, знаете, к тебе обращаются люди. Отремонтируй дорогу, все-все-все. Ты это все сделал, отремонтировал дорогу, провел освещение, тротуары, мусорные баки, детскую площадку. А к тебе проходят с пикетом, а почему вы не завезли пес песок в песочнице? Это не самый большой, мой провал. Мне кажется, это немножечко провал системы, но я очень на это реагирую, даже плакала в тот момент. Ну, мне было обидно, потому что ты делаешь очень много людей, а с ними просто коммуницируешь. они немножечко вот таким вот хам отвечать. Но есть плюс большой, то что есть очень много благодарных людей, которые просто приходят к тебе на прием просто поблагодарить. Всегда есть хейтеры, видишь? Хейтеры в влайна, в мире в оффлайн-мире. Да. <laughs> Кого у тебя больше хейтеров или людей, которые, которые довольны твоей деятельностью? Довольны, скорее всего, потому что те, кто приходят с э, вопросами ко мне, я им очень благодарна, потому что я не присутствую каждый день на округе, да, и я не знаю всех проблем. А если они ко мне приходят, они мне доверяют. И, ну, иногда вот хейтеры это те, которые ярко выражают свое мнение. И они ну, тоже благодарна, потому что я знаю проблемы. Ну, просто можно было чуть скромнее. Мягче. Мягче. Да, не скромнее. Как могут. Да. Скажу вас как проходит день молодого депутата? Так, день молодого депутата, ну расскажу сегодня, я же занимаюсь гендером очень mm -hmm. активно, сегодня мне пришлось встать в 6 утра, я готовилась, к, когда приехала представительница дипломатического консульства Румынии, у нас была встреча в офисе ООН, и мы с ней обсуждали программу развития гендерной политики в городе, мне надо было к ней, к каждой встрече приходится очень серьезно готовиться, потому что изучить человека, изучить с какими вопросами она приехала, то есть вторая встреч, они всегда бывают. Дальше, вот в 6 утра я встала, потом у меня был визит, я занимаюсь своим здоровьем, у меня был визит в больницу. Потом 2 часа работа за компьютером, подготовиться, отправить письма. Это вот, вот как, как по книге по тайм-менеджменту. Да. Утром нужно проверить почту, на нее ответить. Потом встреча, потом... Сегодня еще заседание у меня конкурсной комиссии по городским проектам. Я как молодой депутат вхожу во все комиссии, расскажу почему, потому что ты хочешь становиться ну, экспертом, а нужно знать проблемы города. И мне не во все, конечно, вхожу, но в моем, в моем профиле я вхожу во многие комиссии и углубляюсь в эти вопросы, поэтому приходится много работать с документами, что еще, потом встреча будет сегодня с командой, то есть э, с ребятами, с которыми я работаю в общественной организации, им дать задание надо, вот, потом они должны мне отчитаться по презентации, и все, буду готовиться. Завтра у меня презентация профиля гендерного равенства, и к ней нужно опять готовиться. Итак. Итак, каждый день, да. В общем, работа, работа. И еще в университет нужно зайти. А, да, в трэш. Да, еще надо в университет зайти. Ну, так вот, это чем-то похоже на путь такого предпринимателя. Знаешь, ну, тоже вас на работу нет выходных. Угу. Это здорово. А, Скажи, а как, как ты считаешь вообще, вот мы заговорили, политика, бизнес совместима? Конечно, совместимы. Вот ты сейчас сказал, что... Они похожи, предприниматели, политик, это стиль жизни, он одинаковый. У, политик, у, у чиновника есть отпуски, у политика нет отпусков. А, нету ни праздничных ни, ни отпусков, ничего, ни обеденных перерывов. Ты как бы сам себе выбираешь этот путь. А почему бизнес, я скажу сейчас да, потому что депутаты не получают зарплату. Mm -hmm. У нас есть компенсация рабочего времени, я получаю 938 гривен в месяц, и мы их отдаем на благотворительность на детские площадки в городе. То есть у меня то есть, э, дохода по декларации моей электронной вы не увидите депутатской деятельности, поэтому бизнес... Должен быть либо высокооплачиваемая работа ну, в какой-то компании, но тогда вопрос, там же будет 6-часовой или 8-часовой рабочий нет, день, точно. ты просто не успеешь. А бизнес, я думаю, что я приду к этому, только нужно найти как бы в том, что ты эксперт и все заниматься Свою этим. нишу. Свою Володь нишу, да. да. Угу. Okay. А, как ты изменилась после получения должности? Это самый наверное, распространенный вопрос. Я, ну, об этом скажут, наверное, больше мои друзья и ты расскажешь. Но я не почувствовал ничего. Самое тяжелое было это принять свой статус. То есть, ну, такая же девочка, мне столько же лет, ничего не поменялось. Я могу писать запросы депутатские, и на них обязаны отвечать. Статья 41 скажу, Уголовного кодекса позволяет мне зайти в любой кабинет. Если они будут происхождать мои депутатские деятельности, они будут получать административный штраф. Я это знаю, но жизнь моя никак не поменялась, я этим не пользуюсь. Я считаю, что депутаты не должны этим пользоваться. Изменилась, изменилась я, я стала собраннее, я выросла не в рост, а ментально. ментально, да, очень сильно. И приходится больше работать над собой, чтобы соответствовать вот. этому уровню. Работать над собой. Какими качествами должен обладать вот... Успешный политик. Успешный политик, он должен быть очень хорошим аналитиком. Он должен быть хорошим аналитиком, он должен знать, как юристы, то есть знать законодательную базу, он должен быть профессионалом в своем деле. Он должен быть аналитик с таким трезвым умом, достаточно хорошим, но и при этом быть очень отзывчивым, то есть неравнодушным, то есть чтобы воспринимать его вопросы. Каким еще он должен быть целеустремленный, то есть он должен доводить все дела до конца, до, дисциплинированным. Это вообще без этого никуда. Особенно в команде Геннадия Дольфовича. И, наверное, все. Как любой другой успешный человек. Знание близких языков еще неплохо было бы. Но ну, это как знание. Окей. Okay. А, ты остаешься сама с собой на на этой должности или все-таки приходится иногда играть, знаешь, вот всякая, там политики да, такие скользкие ребята, где не вся там честные там чистые на руку, вот насколько насколько тебя поменяла эта система и, или не поменяла? Расскажу два смешных момента. Первый смешной момент. У меня есть группа моих друзей, которые спра всегда э, спрашивают у меня, когда же тебя поломает система, и вот они уже ждут полтора года, и меня вся система не ломает. А второй это э, не получается играть какую-то роль, я даже пыталась, сидишь умный такой, но не можешь, потому что... Эм... Я пришла условно, да, в депутатство с тем, что то, что у меня болело, я это очень эмоционально все высказывала, делала, и это получалось, это привело меня в политику. Сейчас, даже когда вопрос не из моей компетенции, но я не согласна, я не молчу, и это, это играет очень большой плюс, конечно, в, ну, как бы, сказать, в карьере. Но иногда приходится, вот, есть мнение, нужно промолчать иногда, иногда твое молчание дает тебе как бы твой козырь на следующий раз. То есть, карточный домик смотреть надо прям выписывать некоторые моменты оттуда, чтобы мы, вы мы вернемся, есть, У меня есть вопрос как раз про фильмы, про книги, как раз там, там еще потом поговорим Да, чтобы выписывать секретики такие да? политические. Окей, да. сейчас мы еще вернемся к этому. А, ну вот, у меня, в принципе, вопрос был про окружение, про твое про окружающее, как они тебя стали воспринимать. Ты сказала, там mm -hmm. два лагеря есть. В принципе, да, вот, наверное, ответы будут на этот вопрос. А, окей, тогда следующий вопрос у меня такой, как, даже не как, есть ли у тебя политический кумир, вот ныне живущий или уже ушедший жизнь, жизни, который на тебя повлиял, на которого mm -hmm. ты равняешься? Одного человека нет. Мне нравится Хиллари Клинтон, я читала ее биографию, она такая достаточно большая, мне нравятся некоторые ее высказывания, мне нравится ее политические качества, то, что она, даже если что случается, она понимает, что это ее ошибка, она может ее принять, она может через нее переступить и пойти дальше. То есть все люди допускают ошибки. Мне нравится Маргарет Тэтчер, которая mm -hmm. очень железная леди. Да, это вообще ее биография супер. Черчилль тоже один из моих кумиров. Трамп, насколько, вот расскажу классную фишку. Сейчас вернусь немножко. Вообще мои кумиры это те люди, которые сейчас работают, вот мы, я в Вену ездила два раза, а мы встречались с, политичес, ну, с политическими деятелями из Парижа, из Литвы, из Латвии, ну, из Европейского мира. И они объясняют все эти вот процессы, которые в мире происходят. Вот они мои кумиры, потому что они настолько глубоко посвящены своему делу. Это такой профессионализм. У нас я таких не встречала просто в Украине. И они всегда ссылаются на кого-то из истории. И вот, вот они тоже такие мои кумиры, на которых я равняюсь. Про Трампа. Он ведет твиттерную войну, ну то есть вот эти его все высказывания резкие. Я тоже иногда, о боже, как он мог это потом сказать? И я вот точно так же, как он мог об этом сказать, высказался одному из, это премьер-министр Литвы. И он сказал, он говорит, вот он ждет такой реакции, это его игра, он хочет, чтобы люди были к нему неравнодушны. Он написал твиттер, твит какой-то, и все посмотрели, как реагирует, как странно это реагирует. И таким образом он поймет, где свои, где, где чужие, все. Я прям зауваживаю. Он вообще, Трупа. грамотный маркетолог в плане интернет-маркетинга, у них там сильная команда, это да. круто. То есть они такие довольно так, прогрессивные. Вот ты говоришь, что Хиллари Клинтон, Трамп, в принципе, там, да, на одной плоскости, как Абсолютно. ты отнеслась к поражению и победе одного и поражению другой? Я просто воодушевлена победой Трампа, поскольку насколько много денег вливала Хиллари в медийную плоскость, да, телевидение, радио и личные встречи, и, насколько, и хейтера да, Трампа, yeah. а Трамп занимался только Фейсбуком и победил за счет этого электората. Ну просто поразительно, и действительно, они оба два очень сильных кандидата, но я очень рада тому, что мы увидели, что мир меняется, нужны новые методы, мы просто делаем выводы, и сейчас эта победа, это как ну, новое, новое, новое знание, которое мы должны изучать. Я сейчас изучаю все тонкости, там много интересного. А, планируешь потом применять это в своих? Конечно, да. Президентом хочешь стать? Президентом? Ну, смотрю, скажи так. Ванга сказала, что Украина будет процветать, когда у меня будет женщина-президент. Вы знаете, за кого голосовать, чтобы Украина процветала? Я, я пока не готова, у меня еще не достаточно знаний. Повернемся к, фильмам, к книгам К да. тому же упомянул карточный домик. Что еще на тебя повлияло? Я знаю, ты очень много читаешь. Да. А, то, что смотрел карточный домик, я не знал, кстати. Но это, это логично. Что еще посоветуешь? Что на тебя прям, повлияло так эм, сильно? Моя любимая книга это Чил эм, Боже, психология, психология влияния. влияния да. Это Дэн Вальд Шмидт. Это «Быть лучшей версией себя». Она ага. сейчас у меня на первом месте экстремальные знания, экстремальные усилия, все экстремальное, но потом мера и дисциплина. То есть я, я, я не читаю книги, то есть я прочитала книгу, и я не использую ее, а я пытаюсь понять, что у меня есть в жизни. То есть я такой не фанатик книг. Ну, 7 навыков высокоэффективных людей, это из такого вот, mm -hmm. э, как это? Классики. Классики, mm -hmm. да. А, что еще из такого читаю? Сейчас читаю Оша, интуиция. Интуи... Вот почему я читаю, значит все компании мира, мировые да, Microsoft, IBM, нанимают сотрудников, которые, у которых развита интуиция. Они это даже проверяют ввели в тест при устройной работе. Я решила, что нужно соответствовать этим людям, поэтому я сейчас развиваю интуицию и вот на этом как бы, как бы читаю об этом. Из фильмов, я фильмы не люблю, сериалы не смотрю, «Карточный домик» как исключение, есть еще такой Сериал как «Госсекретарь», там женщина «Госсекретарь», тоже прикольный, но я фильмами не увлекаюсь. Больше книжки все таки Больше книжки. Окей. Okay. Напишем твой список, кстати, книг в комментариях Хорошо. ниже. Да. Поделимся с ними, с людьми. Вопрос такой, скажи, приходилось ли в твоей деятельности тебе переступать через свои моральные принципы, чтобы получить какой-то результат, который ты хотела? Я бы хотела иногда через них переступить, очень. Но это тот Наверное, то, что оставляет меня не лом, не, не, я не ломаюсь, да, под системой. У меня есть там несколько принципов, которые я не люблю взятки со, школь... ну, со школьные, тех... да а, в университете нет. Здесь, здесь тоже нет. Я не люблю, когда их дают, я не люблю, когда их то есть берут, то есть в этом Предлагали? Я... предлагают, ну тоже предлагают, но. Как-то и бывает такое, то есть для меня это так не очень приятно даже, то, что мне могут такое предложить. Вот, ты вопрос взял, так мы с тобой раскрыли. А так есть принципы, я считаю, что принципы это, это самое сильное качество у человека, сила духа, через которую он не приступает. И это, наверное, то, почему сейчас такая сильная команда у нас работает, потому что есть принципы свои, и мы на них настаиваем и все. Это здорово. Скажи просто какие советы, вот ты говоришь молодая команда у mm вас, -hmm. по-любому есть сейчас молодежь, которая смотрит на тебя и говорит, круто, это реально, это возможно, я хочу также. Какие даже советы молодым там, начинающим людям, которые хотят вот, пойти по твоему, по твоему пути, что ты порекомендуешь? Очень просто. Сейчас в городе очень много возможностей. Своим студентам на парах я говорю, я им прям показываю все эти возможности, я говорю, вот вам нужно просто взять их и начать действовать. Что делать? Просто, например, присоединиться к какому-то проекту. Если интересно, конкретно политика, да? Да, политика. Политика. Ну, по самый простой способ прийти в политику – стать помощником депутата. Но есть небольшой так такой минус. Есть помощник депутата, есть депутат. Вот можно быть помощником всю жизнь. Помощником депутата городского уровня, помощником угу. нардепа, помощником президентом. То есть ты выбираешь нишу помощника и все. И ты становишься помощником на всю жизнь. А можно использовать помощник просто как инструмент. Можно прийти в молодежный совет и стать членом молодежного совета. Можно прийти просто ко мне в команду, вот сейчас мы будем делать там обход по округу, и там школьники присоединяются ко мне, они помогают мне. Дайте мне сказать, что школьники это вообще самый лучший капитал, в который Актив. нужно вкладывать. Да. А, вот. В принципе, нужно а, уметь, как это, серфить, да, в интернете. Да. Нужно а нужно подписываться на правильных людей. То есть в Фейсбуке. Но подписался на меня, подписался на городской совет, там подписался еще куда-то она накипела, если uh -huh. а, мы говорим там про медиа ресурсы. Все отслеживаешь, везде ходишь. То есть тоже как в бизнесе, то есть нам нужно количество лидов набить, то есть количество мероприятий, она даст конверсию в любом случае. У меня дала конверсию школа лидерства МОСТ угу. вообще. Угу. А я уже была в миллион тысяч проектов, но эти миллион тысяч проектов потом сыграли совокупную эту ну, как бы, стоимость. Классно. Вот ну, и все. никогда так не, не думал ну, Та же воронка получается. Даже, вообще, продаж, та же воронка та же. продаж, только -то ты продаешь свои мозги, свою активность и так далее. Только в политическом русле, и все. Здорово. Хорошая мысль. Скажи, у тебя есть какой-то свой девиз, своя миссия? Я считала, что мой девиз — это «Через терни звездам». Мне очень нравится сам процесс достижения цели. Вот это мне прям класс вот я сейчас там защитилась и как-то опять на опустошение. да до опустошение какую-то новую цель ставить надо не идти так было хорошо комфортно, комфортно Лучно, да. все <свят> вот а, что еще что еще что еще а миссия. миссия да моя миссия очень проста я не знаю почему я так люблю свой город прям я в него влюблена и мне очень хочется действительно оставить свет вот <свят> это банально конечно но чтобы когда меня, допустим, там не было, чтобы, а, чтобы моя цель была одна после меня. Uh -huh. То есть, чтобы вот по моим наработкам люди могли как-то, у них жизнь изменилась, улучшилась. Я считаю, что 25 лет я не, не достигла чего-то большого, у меня нет ни Нобелевской премии, ни даже премии лауре... книги, ни Ольги, никого, ничего у меня нет. Это всему своё это пока. Хотя, на самом деле, ты вот... Тебе кажется со стороны, там, как ты сам себя ощущаешь, там не достиг на самом деле. Со стороны видно, что ты большой молодец, и на самом деле там у тебя очень большие достижения. Спасибо. То есть, ну, это, это факт. Поэтому, знаешь, сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Да, поэтому да. хвались себя тоже. Да. Хорошо. Ты молод, большой молодец. Скажи, вообще а о чем мечтаешь, мечтаешь, мечтаешь глобально? А, глобально я мечтаю, ну я вот. Мечтаешь вообще? О! Ты сказал, президент, я хочу да. быть не президентом Украины, я хочу быть президентом мира. Есть такая должность, президент корпуса мира. Это когда выдается она за твой большой вклад в гуманитарное развитие человечества. А, а есть послы, тому он, это там вот, Эмма Уотсон тоже стала, Андреана Джолли, да, да, да, да. а, обычная, ну, киноактриса, что она может сделать? Но она ведет свою там благотворительную деятельность, она занимается такими человеческими вещами. Я не знаю, что я еще придумаю такое, но мне бы очень бы хотелось действительно вот стать человеком, который будет не просто там в своей стране, а изменить вот это человечество. Вот об этом я мечтаю. Ну, можно было бы позволить мне, конечно, помечтать. Но очень хочу. Хочу, чтобы Хатьков был похож на Берлин. Например, меня очень понравился Берлин, меня впечатлил. Действительно, велодорожка. А, культурой, культурой жизни, культурой воспитания. Когда Панамера пропускает велосипед, притормаживает, его пропускает, вот, вот это меня впечатлило. А не инфраструктура, а культура, толерантность в обществе. Вот это моя мечта на таком на, в городе ну здорово к этому идем я уже кстати за час замечаю знаешь там начинается с тебя культура ну конечно ты пропустил человека там он тебе там кивнул это приятно и mm -hmm. так вот э, потихоньку я думаю мы к этому придем рано или поздно если кто-то увидит я сегодня просто -то увидела мужчина выбросил бычок на тротуар и я я просто меня это научила, это не я такая умная. И я такая, о боже, что вы сделали? Этот мужчина понял бычок <сёк> Пошел действительно выбросил. Но я, я это была, первых это моя искренняя была эмоция, а во-вторых, это очень, оказывается, действенный метод. То вообще. есть не надо бояться, он знаешь, каждый там в своей коробке сидит и боится сказать, да. там, сделать замечание. Я помню, был в Германии, что-то не так сделал, мне пять немцев подошло, начали меня орать, что-то там растерялся. Вот у них это есть. Есть, Они есть, привыкли да. свои права отставить. У нас этого еще, к сожалению, нету, но я думаю, все у нас будет тоже у Нет, можно было бы за ним поднять, но это бы него не изменило. Нет. А тут он прям реально получил урок был. такой а -а -а. Здорово. Слушай, большое тебе спасибо. Последний вопрос такой: вот что ты посоветуешь людям там со высоты своего принципе опыта, успеха, который у тебя уже есть на текущий момент? Вот что ты посоветуешь? Какие шаги или какие там принципы секреты успеха, может, назовем так? Которые помогут молодым там, или не очень молодым людям там, на своем жизненном пути? Я посоветую только вот. Прямо даже вот, вот можно а, прям туда, да, прям, да. смотря в камеру, вот, подписчику или даже хейтеру, <вот>. просто искренне вот, твои какие-то. Вот скажу, я знаю что. Нужно любить то, что ты делаешь и делать то, что ты любишь. Это еще один мой такой закон в жизни. А я никогда не понимала, почему мне говорят «действуй». Мне говорят «действуй». Я говорю «боже мой, как действовать?» Я желаю очень много читать, но при этом э, читайте, как это много? Это читайте, не знаю, там, когда у вас есть время. То есть стоите в автобусной остановке и читайте. То есть тратьте время с пользой. Если вы сидите в Инстаграме, вы сидите в Инстаграме, подписывайте на правильных людей. То есть вы должны, во-первых, вы должны понять, что вы любите. И прямо это сесть и выписать то, что вы любите. Во-вторых, это нужно это создать вокруг себя всю эту сферу. То есть в телефоне, в ноутбуке, в людях, везде, чтобы эта, эта сфера вас окружала. Ну, это, Дальше это третье. Вы действуете, и все, вы приходите в ту сферу, которая вам интересна. Делаете миллион тысяч ошибок, и на миллион первое вы получите тот результат, к которому идете. Все, на. Здорово. Оля, спасибо, у тебя большое. Мне кажется, очень круто получилось. Да. Искренне. Спасибо. спасибо.